Если ты решил предохраняться, то ты где-то убийца. Точно так же, как люди делают аборты, они вмешиваются в Божий план и убивают детей. Точно так же и люди, которые предохраняются, они вмешиваются в Божий план, потому что Бог дает детей. Если Бог видит, что ты не в силах понести этих детей, воспитать их, привести их к Господу, то Бог их тебе не даст. Бог всем дает детей по силам. Если ты решил предохраняться, то знай, ты чека убийца ты дето убийца, и ты за это будешь отвечать. Если ты не покаешься и не исправишь свои пути, не прекратишь предохраняться, то ты закончишь поту. Покайся сегодня, чтобы тебе не погибли. Это да благословит вас Господь наш Иисус.